Так, мне тут стало интересно, как же выглядит первый рогалик. Это Майнкрафт, это не рогалик первый. Обсидиан тайм пробежится по ним за 10 секунд. Это видео на 5 минут. И больше тут ничего нет. Файм. I'll do it myself. А, Кремонит. Сегодня рогалики занимают большую часть игровой индустрии. Вы сами, наверное, играли в пару тайтлов, даже если не подозреваете этого. It's else Enter the Gungeon. Risco Frame являются яркими представителями этого жанра. Я сам познакомился с ними через Pixel Dungeon, мобильный рогалик. Спустя столько лет я задался вопросом А почему жанр называется именно лайк Подумав, что в данном случае лайк значит подобный, я отправился в Steam и не прогадал. К моему счастью, Rock стоило по скидке 1,25 пятых банки и Поэтому она мгновенно оказалась в моей библиотеке. Почему же жанр называется В честь этой игры? Сейчас я расскажу все с самого начала. Точная дата выхода утеряна в потоке времени, но вышла урок аж в далеком 1980 году. Разработали ее Майкл Той, Гленн Вичман, Кен Арнольд и Джон Лэн. Изначально она вышла под систему Unix, о которой я узнал только от самой Рок, но потом была портирована на другие системы того времени, такие как Amiga, Commander 64, TOS и Машинтош. Игра по сути не имеет графики. Все, что там отображается эски символы. Сейчас кто-то запускает гусей в чат, а тогда деды этих работяг писали целые картины с помощью этих символов. И такой визуальный стиль, вызванный отсутствием технологий и ничуть не портит. Главный персонаж – смайлик, а враги представлены буквами. Главной идеей разработчиков была рандомная генерация разных аспектов игры. А теперь давайте поговорим о сюжете. Давным-давно маги создали амулет Яндера Артефакт, который должен напоминать людям об их истоках. Он способен возвращать к жизни тех, кто желает получить его любой ценой. Смотря на золотую цепочку арко, даже мастер подумал, что эта штука слишком мерзкая, и закинул ее в глубины своей обители. Вы управляете Бивайом, который спустя столько попыток получить амулет забыл, как его зовут, а сам себя называет Рук. Много рыцарей погибли перед ним, но наш парниш со железной не только волей продолжает свои поиски. Сюжетом же выясняется случайная генерация, это все магия лорда подземелья. При запуске вас встречает экран с какой-то креповатой пиксельной рожей. Вероятно, это тот самый подземелье, но вызов цветов вызывает вопросы. Or сделан с IBM PC, который имел максимально 16 цветов. Просидев за такой машиной где-то час, можно было либо словить три, либо окончательно избавиться от глаз. Это вызвано тем, что цветокарта IBM содержала в себе 16 килобайт памяти и не могла обрабатывать движение и пикселей и кучу цветов одновременно. Каким образом работает монитор IBM, известный лишь шаманам и рервним цивилизациям. Когда я узнал, что играю в DOS, то мне уже стало немного страшно насчет управления. И шо ли хит, спасибо, что вместе с игрой вам дают PDF-мануал. Это ведь рано пекарская игра, когда еще у вас до с мышами не было. Я привыкал к управлению где-то 4 забега, но даже сейчас мне приходится нажимать F1, чтобы посмотреть, как что делать. Но что-то я отвлекся. После рожи чертилы вам дают выбрать имя. Я заметил, что если отказаться от выбора имени и нажать Escape, то вам выдадут имя родни и все равно отправят на вечные страдания. Очутившись в комнате, Рук оббежал глазами окружения и отправился в другую. Некоторые комнаты освещены, а в некоторых на электрике сэкономили, что вызывает обрезанное поле зрения персонажа 3 на 3 квадрата вокруг себя. И вот вы встретили своего первого врага. Аж. Нажимаете кнопку направления, чтобы атаковать. И все. Игра зависла. Я так думал минут пять, надеясь то, что отвистнет пока не начал рандомно бить по клаве. Оказывается, когда вы атакуете врага, появляется отчет об успешности ударов вас и вашего оппонента. А после прочтения нужно нажать пробел, чтобы увидеть следующий. Спустя пару тыканий вправо вы наконец-то добили бедного хабагоблина и заметили в комнате предмет. Это оказался свиток с интересным названием. Разобраться, какую кнопку нажать, чтобы прочитать его это отдельное приключение. На каждое действие выделяется по клавише, иногда нужно нажимать сразу две одновременно. Так ваш сеанс ламповой игры про прохождение героя превращается в концерт восьмой симфонии Бетховена. Чаще всего буквы на клавиатуре соответствуют английскому слову. Например, W, W, T, O, Z, Z. Сначала непривычно, но потом вникаешь разных предметов в горе есть разные инвентарь, Чтобы увидеть все, нужно нажать Ай. знаете, в мануале очень мало информации насчет предметов. И даже если сильно покрыться в интернете, руководства рук мало. Вот, например, я нашел список оружий: Голова, кинжал, длинный меч и двуручный вещь. Все такое. Иду я притажу с такой информацией в голове. Вижу оружие и надеюсь, что это двуручный меч. Поднимаю и читаю арбалет. Какой нафиг арбалет? Может тут еще и вилка и можно чесать храбов? Цветки, зелья, магические палки и кольца генерируются рандомно с каждым раном. То есть... Красное зелье теперь вас отравит, Свиток Зун Волделак больше не будет сжигать все живое. Тиковая палочка выпустит небольшую искру вместо уничтожительной молнии, а аквамариновое кольцо, которое раньше позволяло вам меньше говорить, теперь будет яростно телепортировать вас по разным комнатам этого этажа. Полный список каждый раз меняющихся предметов я не нашел, но вот мой вам совет. Если использовали свиток идентификации на кольцо и узнали, что оно телепортирует, выкиньте его подальше. Или можете предложить кольцо своему человеку со словами увидимся через 30 лет, когда ты появишься. За броней тут все очень легко, каждая очко брони увеличивает ваш шанс не получить урон. Самый худший вариант быть эксвибиционистом, а самый лучший носить на себя пластинчатую броню из nokia 3310. Подход к оружию взят из настолок с кубиками. Стандартная булава наносит 2d4 урона, то есть каждый раз игра бросает 2 кубика с максимальным значением 4 и результатом является ваш урон, покряясь ближнее стрелковое метательное оружие. Последними я не пользовался, так как чаще всего вы будете встречать врагов плотно. Палки мне попадались редко, да и то бесполезные. Исходя из этого, у меня был билд на бешеного мудричника. Стоит его упомянуть врагов. По виду они особо не различаются, но некоторых я запомнил на своем гуэртом Хабагоблины – слабые враги, в жизни имеют шанс раздвоиться. Орты бьют больнее, чем хабагоблины. Кватеры стирают броню, а кентабры отправляют тебя на экран рекордов после нескольких неудачных попаданий. Комнаты подземелья чаще всего пустеют, либо же содержат врага или золото. Но иногда вам будут попытаться комнаты, существование которых объяснить сложно. Вот представьте, вы опять вошли в подземелье, у вас нет никакой экипировки, вы в предвкушении приключений. С твердой рукой вы заходите в следующую комнату, а там вас встречает ЭТО. Но надо сказать, в комнате также лежит очень много хороших предметов, именно поэтому я называю их сокровищницами. Удивительно, но в такой сокровищнице вы точно не захотите золота. Золото, просто очки, бесполезная штука. Также в игре присутствует система голода, если вы на протяжении долгого времени ничего не ели, то станете сначала голодным, потом слабым, а уж под конец будете падать в обморок почти на каждом действии. Бывает такое, что всю еду ты уже сожрал, на тебе уже торчит слабость, ты в панике бегаешь по комнатам, а еды все нет. Добро пожаловать в Советский Союз, Камрад. Каждый раз, когда вы поглощаете органические элементы, ваш персонаж отвешивает комментарий насчет еды. А как Гордон Рамзи. Увы, сколько бы он ни говорил, что рацион еды отвратительный, монстры лучше готовить не станут. От однообразных файков ваш Рог даже начал жрать с Дорогая, ты забрала сына из детского сада? Нет, вообще-то это должен был ты сделать. Черт, я совсем забыл, надо бежать, я слышал, что недавно в округе маньяк появился. Опа, ништяк, желешка. Мнумнумнумнум. С этажами меняются враги, их количество и ловушки в комнатах. На первом уровне головушек не найдете, зато где-то на пятнадцатом вы будете играть на минном поле. Ваш инвентарь дает вам ложное чувство безопасности, но внезапный рост сложности быстро вас вернует к началу приключений. Успешность игры в ее простоте. И рок отличный пример этой цитаты. За рок последовали клоны Хак и Мориа, которые породили все больше и больше игр подобного жанра. Играть в вышеупомянутую игру интересно, хоть в ней и отсутствует звук и график. Советую ли я вам рок? Да, купите прямо сейчас, она дешевая. Если не хотите именно покупать, пара запросов в гугле поможет вам найти бесплатную версию. Зунавал делак, а я пошел продавать арго